Здравствуйте, уважаемые зрители. Это наш второе видео по созданию матрицы на основе модели звезды. Вот так вот я завернул немного. Ну, начнем. Создаем новый файл, модель. Я уже немного... Поработал здесь и вот, сделал такие вот размеры 250 на 60 миллиметров. Такая вот матрица. ОК. Okay. Теперь зададим ей нулевую точку в центре она переместилась у нас в центр вытащим направляющую в ноль ее заблокируем так вот так у нас выглядит трехмерном виде переходим в траектории и ищем задание заготовки дадим ей высоту ну, допустим 30 миллиметров. окей ну, нам нужно чтобы контейнер э, был внизу перемещаем ползунок окей все сохраним вот она у меня уже есть, сохраняем что-то заел арткам немного один из подписчиков у меня спрашивал зачем часто сохраняться вот пожалуйста арткам тупо вылетает и все, хоть ты тресни Ставлю видео на паузу. Продолжим. Так, после паузы я таки не смог сохранить. Оставил эти попытки, потому что, видимо, из-за видео э, арткам не может не может нормально сохраниться, зависает, вылетает. но ну, не суть. А, продолжим, значит, без сохранения. Но вы сохраняйтесь. Потому что в разгоре работы можно забыть о сохранении. И сохранять не просто сохранять, а, допустим, делать сохранить как и делать, ну, короче говоря, менять название файла, чтобы был второй файл. Потому что у меня было такое, что уже как бы зашел в моделирование очень далеко и нормально там все получилось. И вдруг бац, и все, ошибка, и ничего не смог сделать, пришлось переделать все заново. Короче, большую работу пришлось проделать. Так, продолжаем вот наша матрица заготовка матрицы теперь нам нужно вставить на нее нашу звезду Так, переходим в рельефы импорт нажимаем импорт и нажимаем рельеф рельеф нашей звезды там. Вот можно сохранять вот здесь сохранить рельеф даем название вот и потом загружаем так открываем у нас э, появилась такая вот менюшка наша звезда вон в углу где-то там переходим в Дэвид. помощник так давайте выровняем по центру вытащим направляющую а да сейчас я выставлю саму модель центральный пиксель пиксель пиксель так теперь направляющую тоже в ноль ставим заблокируем ее так все с помощью клавишами вправо-влево максимально ставим ее по центру так вот вот наша звезда мы ее перемещаем вниз здесь можно также задавать направляющие чтобы точно рассчитать количество моделей которые будут помещаться в матрицу ну этого я сейчас делать не буду я это конечно делал когда работал вот но сейчас просто вот когда ориентируйтесь вот по этим направляющим очень удобно то есть выставляйте модель точно в центр давайте допустим сейчас я модель опущу вниз полностью где она примерно будет ну, наверное здесь скорее всего она и будет Этот вот перекрестие наводим на перекрестие направляющего Так. Есть такое дело. Тоже заблокируем эту направляющую. Так, вот здесь вот раньше я вручную, то есть шифтом перемещал по Создавал такие направляющие, сколько нужно было штук. Но ну, вот. ну, здесь вот я нашел еще один инструмент, очень удобный копии. Это, Это э, очень похоже на э, массив вращения или линейный массив. вот, И вот здесь вот есть точка копировать линейно. Вот, и здесь задаем сколько рядов. 6 и расстояние по y между нашими моделями. 40 миллиметров. Mm. Так, кое-что я упустил. Ага. Вот, э, когда мы появилось это меню задаем наш размер как мы помним она входила в окружность 20 миллиметров 20 задаем здесь 20 здесь задаем 7 снимем автоматически масштабирование применяем 20 20 27 20, наша модель вообще где-то улетела непонятно куда закрываем и снова импортим нашу наш рельеф то же самое 20 27 применить так по центру вниз Точно выставляем по нашим направляющим. Смотрим 3D-вид, где наша звезда. Вот она. Отлично. Переходим в 2D-вид. И так здесь мы размеры задали. Нажали э, кнопку применить. Теперь переходим вкладку копии. Копировать линейно. 6 рядов. Расстояние 40 мм. вот наша модель э, да наша модель разместилась э, точно как мы задали вот здесь этими параметрами ну все это очень легко просчитать на калькуляторе то есть несложно делается вот, пожалуйста наша модель готова то есть как бы в 3d max мы создаем э, ну, как сказать вам грубую так сказать модель да на которой мы можем с помощью это в следующих видео я обязательно покажу допустим есть такие звезды или там кокарды которые с такими насечками и их можно в 3d max это тяжело сделать можно но будем сказать что долго наверное а здесь можно с помощью векторов то есть рисуются в 2d в виде векторы здесь вот и потом задаются с помощью редактора формы высоту этих векторов вот. ну как бы это я потом покажу вам ну в 3d max конечно тоже это все можно сделать Каждая каждой программе есть свои плюсы, есть свои минусы. Допустим, здесь в этой программе очень хорошо делать, э, изгибать модель. То есть, э, допустим, вот матрица наша готова. А нам надо, чтобы она была полукруглая. И мы э, параметрами, то есть, допустим, ее в 2D виде полностью красим. Я раньше это показывал. Там, я орла, по-моему, лепил, там, делал орла. Я закрасил полностью всю нашу модель и редактором формы просто изогнул на нужный градус без как бы, потери качества вставленной нами сюда модели ну вот в принципе что я хотел вам показать то есть очень легко вставляется в матрицу или допустим это может быть не матрица это может быть какой-то блиц там мебельная какой-то там то есть можно стать звезду там ну это как я делал сейчас простую модель. вот <клышленные> Или там какие-то завитушки там отдельно как-то все это вставляется, очень просто, легко. И потом э, э, в программе в программе ArtCome просчитывается и пере, переносится все это в матч 3. Э, вот. И обрабатывается. Ну, эта матрица это маленькая. А я делал там был такой заказ, нужно было сделать, ну там немного по-другому, там векторами все делалось и по средней линии я модель саму не рисовал, а просто были были векторы, были нарисованы векторы. Вот как здесь, да. Они были объемные, допустим, если сделать сдвиг, здесь есть инструмент. Сейчас если его найду. Так, сейчас, вот это, смещение векторов. Сместить. Получится сейчас или нет? Да, вот. Вот то есть она была такая вот объемная. И я просто сделал э, инструментом м, траектории по средней линии. Где-то здесь есть она. Вон гравировка по средней линии. То есть огромная там э, фреза. Ну, не огромная, а большая фреза. И она по средней линии. Ну, сделала, хорошо получилось. Вот, то есть саму модель я не рисовал. Вот, вот такое виде у нас получилось. Немножко, конечно, отклонился от того, что хотел. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь, всем пока.